Отношусь к той группе людей, которые, в отличие от первого докладчика, верят в то, что мы доживем до того времени, пока солнце погаснет и планируют свою жизнь именно до тех времен, вот, и работают над тем, чтобы это действительно случилось. Вот. Но чтобы пролить жизнь людям э, какими-то способами, да, очень важно понимать, как люди стареют да, и от чего они умирают. Но если чего они умирают более менее понятно, то с тем, как именно они стареют, очень большие вопросы. Нам очень нужно померить то, насколько разные люди э, с разной скоростью стареют. Некоторые в 40 лет выглядят на 35, некоторые в 40 выглядят на 45, да, некоторые выглядят 40 на 40. Да. И хочется узнать, в чем же причина, да, почему некоторые клетки выглядят старее, а у некоторых чуть моложе. И сегодня я вам расскажу про. Сегодня я расскажу про один из главнейших показателей, да, по которым можно определить то, сколько человеку лет, сколько он проживет, да, и один из подходов, как его жизнь можно продлить да, процентов на 20, 30, 40, 200. Тема это очень актуальна, потому что в 2009 году как раз за раскрытие вот этого механизма, как человек стареет по причине теломер да, и вот этому комплексу вопросов, была дана Нобелевская премия. Она была надана вот этим вот трем, трем прекрасным людям, один из них остался за бортом, да, то есть человек, который предсказал существование Тевамера и системы Тевамера Тевамераза, российские ученые, да, ловников, но предсказателям Нобелевские премии не дают, дают только тем, кто камень действительно что-то сделал, а не просто сидел в Новосибирске и предсказывал. Да. Предсказывает он каждый год появление нового-нового фермента, как бы и раз в 30 лет он угадывает. То есть, если вы каждый год будете писать, что что-то вот так вот будет работать, 29 из этих его предсказаний выглядят абсурдно, да, а 30-е оказывается, что как бы все-таки да. Вот. И с мира была такая же история, и как бы там очень много судились то, что дать ему хоть кусочек Нобелевской премии, мы таки не дали в результате. Так, эта штука работает через раз. Для тех, кто пропустил последние пять лет образования в школе, да, я вкратце напомню… Вкратце напомню, из чего мы состоим. Да? То есть, человеческий организм состоит из клеток. В каждой клетке есть ДНК, ДНК упакована в хромосом. Человек там определенное количество хромосом, не помню какое И на концах этих хромосом есть хромосомы состоят из ДНК. Да? То есть и на концах вот этих вот хромосом есть определенные окончания. Да? То есть некоторые структуры, которых на самом деле очень много функций, но одна из них это как раз украчиваться с ходом деления и считать продолжительность жизни клеток и продолжительность жизни организма. Работает это так, что когда клетка делится на две, по техническим причинам, о которых я сейчас расскажу, их длина тивомера укорачивается на 100 нуклеотидов. ДНК вообще состоит из нуклеотидов, и вот они именно укорачиваются. Да, то есть вот, вот эта тивомера, да, то есть это очень-очень комплектованная э, молекула ДНК, на концах которых есть на самом деле бессмысленная последовательность, состоящая из определенных букв, которые повторяются тысячи и тысячи раз. Да? И при каждом делении клетки, клетка становится все больше и больше, а теомер становится все меньше и меньше. Почему происходит это вот укорочение? Это, я сказал, что это происходит по техническим причинам. Это действительно так. Первый, первую идею, что, так, что такая проблема возникнет у организма, предсказал еще открыватель, собственно говоря, структуры молекулы ДНК в 70-х годах. Ситуация происходит так, что чтобы что-то делилось бесконечно, в частности, наша ДНК, да, ее должно быть бесконечное количество. Такое не бывает, да, то есть все атомы на что-то делятся, и поделить все бесконечно нельзя. Поэтому ее приходится удваивать. При каждом делении клеток из одной молекулы ДНК надо получить две чтобы они опять поделились, а потом опять две, чтобы они опять поделились. Да? И вот это вот удвоение сопряжено с тем, что этот фермент, который производит это удвоение, должен сесть на самый-самый конец хромосомы и считать ее полностью до конца, да? то есть полностью продублировать. Но садится он таким образом, да, что ему нужен определенный гэп. То вот он не может стать на самый конец, ему нужно отступить от этого конца несколько десятков, а иногда и сотен нуклеотидов. Да? То есть он их просто пропускает, это, грубо говоря, вот такая вот подвожка, за которую ему надо зацепиться, чтобы начать свою работу. И вот это именно та техническая проблема, из-за которой теломера укорачивается при каждом делении, из-за которой все мы с вами когда-то в эволюции начали стареть. Почему это плохо? Да? что когда теломера укорачивается до критического предела, она начинает ну, в микроскоп выглядеть приблизительно так же, как вот эти вот растропанные шнурки, да, без вот этих вот окончаний, да, вот этих вот кэпов. То есть быть вот такой вот не очень лицеприятной. И э, функции их тоже нарушаются. Одна из главных их функций – это сделать так, чтобы концы хромосом между собой не слипались, а иначе весь наш геном превратится в один такой большой шарик. При некоторых опух опухолях мы это наблюдаем, да, когда все хромосомы объединяются в такую череду, или павочку, или кружочек. Да, это очень-очень плохо, так геном работать не может. Это всего одна из функций, у них функций много других. Э, вот эти вот колпачки как раз препятствуют слипанию вот этих вот концов. Кроме того, что там происходят всякие негоразды с геномом, да, они слипаются, хромосомы перестают функционировать. Также, когда теломера укорачивается до критического предела, происходит это в позднем возрасте да, у нас или очень-очень старых клеток, она запускает целый каскад молекулярных процессов. Да, то есть она активирует там, порядка пяти белков. Которые начинают сигнализировать наши клетки, что все, ребята, мы досчитали свой предел делений. Это приблизительно для человека это 120 лет, да, предел делений до 120 годов. Мы курили так, как будто бы мы прожили 120 лет. Мы пили так, как будто бы мы прожили 120 лет. Мы ели столько сладкого. Да. Мы досчитали до предела делений: да, пора сворачиваться. Вот. Этот процесс называется да, в клетках он активный, да, то есть клетка активно стареет с этого момента, как только она понимает, что теломера у нее очень короткая. Если это досчитывание до конца происходит в сердце, да, то это чревато там кардиомиопатиями и проблемами с старением сердца. Также со происходит со всеми, со всеми органами. Вот этот вот феномен, да, то, что каждая клетка знает, сколько ей лет, был положен в основ, стал основой э, ранее предсказанного теории о лимите Хейфлика. Да? То есть был такой ученый, который предположил, что клетки делятся ограниченное число раз. И действительно, если у клетки эмбриона человека их положить в культуру, дать им все хорошие условия для деления, да, не женить их не дать им курить и так далее, и развиваться в максимально комфортных условиях, то они поделятся ограниченное число раз. То есть всего для клеток там вот эмбриональной стадии это 50-70 раз. И все. Благодаря этому все мы с вами плюс-минус одинакового веса, одинакового роста. Да? То есть никто не размером с мышку и не живет как мышка. да, Никто не размером со слона и не живет как слон. Да? Неправда долго. Всем плюс-минус живем одинаково. Именно потому что у каждого из этих трех видов слона, мышки человека, да, есть определенно отпущенная генетическая программа для продолжительности жизни, реализованная, в частности, за счет длины теломера. Если померить длину теломер в клетках, там, любой ткани человека, то действительно кажется, что чем старше человек, тем короче его длина теломера. Еще возникает интересный вопрос, а можем ли мы предсказать, да, если вы посмотрите на этот график, вы увидите, что, вы увидите, что э, даже у молодых людей, да, теломера отличается по длине, то есть они рождаются, и когда мы действительно анализируем, новорожденных детей, мы действительно видим, что разница в очень большая. То есть ребенок рождается уже с запрограммированной э, продолжительностью жизни, да, если можно так сказать, а потом ее реализуют в ходе своей жизни. И стоит вопрос, да, если все рождаются с разной длиной теломер, соответственно, будет жить разное количество времени, можем ли мы предсказать, сколько человек проживет, если сделаем у него анализ на длину теломеры. Вот если бы мы были зебровыми амадинами то действительно это сделать было бы можно. Если поместить все этих, этих птиц в одинаковые условия и померить у них длину теломеры После выупления из яйца, то окажется, что мы очень-очень точно, с точностью до месяца, из их продолжительности жизни в 7-10 лет можем предсказать, сколько они проживут. стоп да? птиц живут в одинаковых условиях, и мы можем с точностью до месяца сказать, сколько какая из них проживет. Да? По одному единственному показателю. Опять-таки, потому что они живут в одинаковых условиях. С людьми проблема, потому что они, к сожалению, их нельзя заставить жить в одинаковых условиях. Да? Они все как-то как, что что-то хотят делать сами. Это нам очень сильно мешает, но даже если их в 60-летнем возрасте по мере длины тевомеры, то и поделить на тех, у кого тевомера очень длинная и очень короткая, то тех, у кого она короткая, умирают намного резче, быстрее, чаще, чем те, у кого она длинная. В основном по сердечно-сосудистым причинам. И вот господствующая теория, да, тевомерная теории старения, говорит о том, что есть, э, у нас 23 пары хромосом, да, и в какой-то из них тевомера укорачивается первой. То есть есть какая-то запускающая этот механизм старения хромосома, неудачница. Да? Есть какой-то орган, в котором будет та первая клетка, в которой та первая хромосома укоротится неправда быстро. И именно этот орган первым начнет выходить из строя. Да? Теория очень сомнительная, как бы часто опровергается, но тем не менее часть истины в этом есть. Да? И действительно есть органы, которые чаще выходят из строя в том случае, если теломера укорачивается. Но почему же, если э, тевомера укорачивается с ходом, с ходом в жизни, да, и у старых клеток тевомера короткая, и может только постареть, и клетки могут поделиться всего 50-70 раз, почему у старых людей, ну 40-летних, почему да, у старых людей рождаются молодые дети? Возникает резонный вопрос. Это вечный вопрос геронтологии, который многим сносит голову, потому что, ну, как бы так не может быть, да, ошибки накапливаются, вы знаете, свободные радикалы, там, что-то еще, токсины, как бы, все плохо. Ну, у того, кого все плохо, если они встречаются, рождается тот, у кого все хорошо. И так уже миллионы лет. В этом очень большая загадка, и решается она как раз Нобелевской премией, да, то есть, ну, одно из решений как раз принесла Барбара Бэкберн, которая открыла фермент, который удлиняет длину мира. Да, то есть вот как, как, так, как на этой картинке показано, это такая машина, единственная функция которой — это достраивать эти буквочки в тех местах, где, они, где их очень мало. Работает этот фермент только в тех тканях, которые или участвуют за воспроизводство потомства, да, то есть или в половых клетках, или в стволовых, то есть в редких-редких клетках нашего организма, которые направлены на восстановление там, наших внутренних повреждений, ну еще там некоторых исключений и все. Очень большая индустрия заключается в том, чтобы как-то активировать этот процесс в других клетках, потому что если клетки только стареют, да, то нам бы очень хотелось бы, Активомеры удлинить и тем самым омолодиться. Подход правильный, и геноинженерно можно так сделать, и продлить жизнь организма очень существенно. Но есть ли какое-то вещество, которое бы могло такое сделать? Есть куча препаратов, да, ТА-65, ТА-100, ТА-110, которые как бы на рынке продаются в аптеках, как активаторы тимомеразы, все они, скорее всего, не работают или работают по недоказанному механизму какому-то. Да? Но есть более лайтовые варианты. Да? На самом деле все, что хорошее вы можете в уме назвать, это все является активатором теломеры или э, предотвращает укорочение теломера. Да? То есть все плохое, что вы можете придумать, курение, чередовое употребление алкоголя, пассивный образ жизни, спутанное сознание и так далее, и так далее. Все это или доказано, или скоро будет доказано как фактор, усугубляющий укорочение теломеры, тем самым сокращающий вашу продолжительность жизни поэтому подходы кроме фармакологических которые разрабатываются есть чисто физиологические да то есть коррекция сбалансированное питание средиземноморская диета доказано предотвращает укорочение теломер активный образ жизни до да, пробежки по утрам это тоже доказано стресс менеджмент да сейчас об этом больше расскажу и социальные контакты да то есть показано что у топ-менеджеров длина теломера чуть выше у людей у которых друзей больше теломеры тоже длиннее чем у тех у кого друзей меньше фейсбук тут не считается Хотелось бы… Самое интересное исследование, наверное, во всей этой когорте, да, как же предотвратить укорочение теломеры, продлить нашу жизнь вот на самых-самых молекулярных путях, именно принадлежит самой же открывательнице, самой же открывательнице теломеры и да. В одном своем интервью она говорит, что если бы 20 лет назад мне кто-то сказал, что я, буду, что я молекулярный биолог, буду заниматься изучением медитации, я бы сказал, что вы, наверное, сошли с ума. Да, спустя 20 лет после этого она выпускает статью, да, в которой как раз сама описывает, да, а как медитация ежедневно влияет на темп снижения тевамир. То есть сначала она провела исследование и проанализировала женщин, для которых характерно состояние спутанности сознания. Это ситуация, когда вы садитесь за компьютер и не знаете, что вы сейчас будете делать, да, вы не можете сосредоточиться. Вроде бы столько интересного, да, и этих надо полайкать и там письма отправить, и так далее. Не можете начать с чего начать. Не можете понять, с чего начать. Да. Она взяла этих женщин и доказала, что у них теломера короче. То есть просто банально тем, что они не могут привести, эти люди не могут привести свои мысли в порядок, это сокращает их да и тем самым забирает их будущие годы жизни. В другом исследовании она показала, что если, люди, если людей заставить, ну, предложить им, да, практиковать это самая медитацию ежедневную, 12 минут в день по утрам, это обычная медитация на актуализацию, достаточно простая, когда вы садитесь и осознаете, где вы находитесь, кто вы есть, да, что вы сюда пришли, да, что вы в жизни делаете и так далее. Всего 12 минут. По сравнению с людьми, которые слушают те же 12 минут, просто расслабляющую музыку, у них сокращение тимомер чуть сокращается. Да? То есть такой банальной практикой осознанности можно препятствовать такому важному молекулярному механизму, э, механизму старения. На самом деле, такие подходы, когда мы через мозг как-то можем замедлить старение, они набирают обороты. И есть эксперименты, которые проводятся и у нас в институте уже много лет, и в других местах, когда при помощи некоторых ментальных практик, да, умственной практики можно чуть-чуть затормозить процессы старения. Да, вот у крыс, к сожалению, нет эмоций, да, но у них есть некоторые зоны, да, в. Гипоталамусы, которые называются эмоционогенными, да? то есть передние ядра гип... Гип... гипоталамуса как раз отвечают за кое-что похожее на позитивные эмоции у крыс. Если в эти зоны вживить электроды и стимулировать этих крыс три раза в неделю очень слабым током, тем самым активировать эти зоны и заставляя эту крыску думать о чем-то приятном, это продлевает остаточную продолжительность жизни именно на 30% да? по сравнению с теми электродами, которые попадают в случайные зоны мозга. Да. То есть как бы э, людей как бы, э, Вывод такого, что не очень хотелось бы Заставлять в людей вживлять электроды да, Но у нас есть какие-то более Наверное простые пути да, Даже там не бегая по утрам, не кушая витаминки Просто думая о чем-то приятном Чуть-чуть продлить свою продолжительность Продолжительность жизни Спасибо большое, если есть вопросы, я отвечу Бетпериш, да, это спекулятивная процедура, да, э, она сделала себе инъекцию данного аденовируса, который был устроен два гена, генотиломиразы и, там, по-моему, миостатина или что-то подобного. Э, действительно, такое происход, произошло, но у нас есть все основания полагать, что эта процедура не прошла. Да, то есть не разбираюсь в тонкостях, как бы, пока доказательств того, что эта процедура увенчалась успехом, нет, как бы все ее заявления дальнейшие можно считать безосновательными. А, как связать клетинное на старение, например, с вкручения теломер и старение организма? Слушай, там не все так радует. Ну, не все, да. Ну, у нас тут называется 4 на 15, а не курс клеточного старения. Поэтому за 15 минут только так, вот, как я рассказал, можно связать. <соцентричный фермент> а вы сказали, у нас в институте, а в Киеве какие институты каким институтом занимаетесь? С герметологией. А, так, а, а того, <соцентричного фермента> в теломеразе, до какого класса ферментов можно? А, шо, а я просто забыл, какие есть классы ферментов. Напомню, я вам скажу я не знаю, что, о чем речь просто. Лигазы. Легазы, легазы вот подсказывают. Да. Ну, я не знаю, какие есть классы. Да, да пожалуйста. У них активно теломираз. То есть у них у Хелы именно. Ну, во-первых, у нее там куча нарушений, да, но в 80% раковых клеток произошла там мутация или эпигенетические изменения, которые активировали фермент теломиразу. 80 процентов. Оставшихся 15 активирован другой механизм удлинения тиовимеры, да, альтернативно теломер у Оставшихся 5 по неизвестным причинам это происходит. Да, ну, то есть у 95 процентов раков тиовимера, ну удлинения тиовимер происходит потому или другим способом. А есть какие-то искусственные способы достройки, механической достройки? Ну вот фермент есть, лучше чем фермент придумать не получится. Ну так вот получилось, да. Этот фермент, кстати, является наследием вируса то есть как бы он является у него очень высокая гомология с одним из ретротранспозонов. то есть скорее всего очень, очень когда-то давно мы заразили целая куча вирусов потом мы начали их использовать более-менее один из этих вирусов начал удлинять нашу теломеру то есть ну, вот так вот произошло, то есть это результат ГМО очень давно произошедшего М? он работает только в определенных клетках да. Я говорю про любые клетки. Ну, э, ну да то есть клетки. Ну, на роботов не существует да то есть в биологии их несу. Их только на обложке журнала существует, а в практике нет. Да, тут. Является ли это аптоза, то есть и Укорочение теломера? Да. На самом деле большинство клеток нашего организма не умирают в аптозе, да, То есть это как бы некая спекуляция. Аптозы умирают клетки, которые очень активно делятся. Да? То есть основная часть клеток организма не те клетки, которые активно делятся. Связь аптоза с теломеры тоже есть, но очень-очень слабенькая. Один из путей умирания клеток – это сенестинс. Да. И вот именно при нем он запускается укороченными теломерами. Второй вопрос. Проводились ли эксперименты, скажем, на растениях, которые, допустим, живут быстро и умирают быстро, и как бы соединяя их ДНК, вот, возможно, как бы удлинить таким образом с помощью теломер? У них есть теломеры. Не, у них есть стивомеры, не помню, что у них там с но она у них есть. Это очень большой вопрос. Как бы я его часто задавал клеточникам, что-то внятного ответа не получил, да, как это происходит у них. Потому что клетки у них там плюрипатентные практически все, да, и у них как-то решается. У них точно есть стивомеры, да, как происходит удлинение, но они мне не смогли объяснить, может, это или неизвестно, да, или я еще не нашел таких специалистов. Может быть. Да. Тевомеров у близнецов, например. одинаково. Да, очень хороший вопрос. Там есть определенный коэффициент корреляции. То есть при рождении у них оно там, ну, очень высокое. То есть если они живут одинаково, то они должны умереть во детей. Но опять-таки они, к сожалению, в ходе жизни будут стыкаться с другими проблемами, кроме теломеры, да. Поэтому как бы... Может быть по-разному. Но действительно, чем ближе их родство, да, у разнояйцев близнецов они тоже похожи, у родственников они похожи, да, они наследуются кое-как. Видно, мира имеет паттерн наследования, он больше наследуется по отцовской линии, чем по материнской и так далее. То есть, как бы там есть, он зависит от возраста отца, да, то есть, как бы там зависимости есть, у однояйцев близнецов они очень-очень похожи. Да, такое есть. Но сповільнити час поділу клітины, то органит будет жить на дольше? Но если лимит на 120 поделев растянуто на 200 роков, будет органит жить на 200 э, Цикл клітины, чтобы повильнейший, от поділу до поділу. Нет, так можно вообще просто заморозить в холодильнике, да, и вообще, то есть до разморозки, продлительной. Нет, не заморозить, а так, чтобы вот клітины делились повильнейше. Будет это продолжение? Продолжение, ну да, но тут качество надо смотреть, да? то есть как это повлияет на качество. Не знаю, так сходу не смогу ответить. А яхте в Плохо То есть тевомера в соматических клетках является, кроме того, что на счетчик делений, которая не прошла, она также является самым уязвимым местом геном. Опять-таки, по техническим причинам, у нее последовательность там диспропорциональна в нуклеотидах, из-за этого она очень хрупкая и омка. Да. И она именно является самым ущербным местом по оксидативному стрессу и так, далее, и так далее. То есть ее очень легко поломать радиацией, оксидативным стрессом, курением, стрессом и так далее. И так далее. Да. Поэтому в соматических клетках она тоже укорачивается. Если вы возьмете ткань, которая не делится, и будете за ней наблюдать там по чуть-чуть, она тоже будет укорачиваться, но именно в результате там, случайных изменений в ней, из внешней среды. А этого нораза каким-то образом влияет на процессы апоптоза? И касательно, допустим, белочка по 53... Ну как-то влияет, да. То есть они, они оно, оно связано. Один из, один, ну, ну, с МДМ точно. То есть один из э, генов, который активируется при короткой температуре, всего 200, да, является МДМ. Да. Поэтому как вот как раз э, элемент, ну, э, в общем э, белочка 53 при раковых заболеваниях как, как раз всегда больше. Вот. Возможно, ну, и не только... Но больше в основном в результате мутации в нем, ну, при раковых заболеваниях. Но это не связано с теломерой. То есть, как бы, при большинстве раков, ну, и при большинстве, там, 25 случаев, у него там мутации. Это не, не из-за теломеры. Да. Такой вопрос. Как ты считаешь, если теломеры укорачиваются, и фермент слабо работает во многих клетках, Это так заложено просто биологически, чтобы чаще менять удовлетворение, или это просто технически невозможно? это исключительно промысел Бога. Еще вопросы Ваша продолжительность жизни это на сто процентов зависит от гармонизации вашего генома, который попал в нужную свою среду. Все. То, насколько компактно и удачно ваши гены попали в то время, в тот географическую зону, в ту семью и так далее, где они попали, зависит то, сколько вы проживете. Я же не знаю, в каких условиях вы живете и каких планируете жить оставшиеся 20 лет. Про ваш геном я могу сказать много. да. А как вы уже прожили да, свои 18 и как вы проживете оставшиеся да, годы, я не могу сказать. И вы вряд ли можете сказать, потому что вы не замечаете. Про геном можем сказать ну, почти все. Да. Скажи, пожалуйста, вот, есть же какие-то аномалии, когда например, человек там, всю жизнь курит, пьет, там, прожил, перешел две войны, но живет там 300 лет. Ну. Нет, 300 лет никто не живет, сразу скажу. Сразу скажу. Да, аномалии есть, как бы, ну, опять таки, про генетику это сейчас не разговор. А аномалии в теломерах тоже есть, да, есть люди, у которых мута... есть мутации в генах около теломеры да, около этого процесса удлинения теломер так называемая тевамеропатия, и действительно, эти люди у них очень большая проблема с удлинением теломера вообще с длиной тевамер, да, и у них теломеры по жизни очень короткие, они очень рано умирают. Такое есть. Вот, аномалии есть. Есть ли гены, которые делают аномально люди, люди долгоживущими, но аномально нет, но у всех долгожителей обязательно есть хоть одна из мутаций долгожительства. Да, то есть без нее долгожителем стать нельзя. То есть Бегая по утрам, вы никогда не доживете до 90 лет, если у вас нет нужной мутации. А эта мутация, она появляется при рождении или да. можно как-то заработать? Да, да. Ее, надо ее надо унаследовать. Заработать ее нельзя. Нет, это не диплом образования. Да. Нужно, нужно бегать бедить? по утрам, да, нужно. Можете даже не приходить, так сразу нужно. Нужно. нужно, нужно, бегать по утрам, чтобы дожить до того момента, пока мы сможем ставить дополнительный генотевомиразы во все ваши клетки, и вы сможете жить на 40% дольше. Но для этого надо добежать, да, поэтому надо бегать. Сможете ли вы на своем рабочем месте сделать такой анализ, который расскажет человеку о его потенциальных поездках? Мы это делаем каждый божий день где-то в 150 раз в день. То есть, вероятность самотрасклероза? Да. Да. И, <смеш> да. Да. <смеш> да. А сколько стоит? <смеш> <смеш> это потом обсудим. Вопросов нет? Пожалуйста, скажите, пожалуйста, по поводу 80% рака имеется в виду именно опухоли изопителия или все? Там это рандомно. Это не связано с этим самым, с происхождением. То есть, как бы, по линиям это разно. Вот у него кокеретичный рак лёгкий, да, почему-то, как будто. Только альтмерканизм работает, а в других там другой. Ну, статистика такая, 80-15-5. Там вопрос еще был. А какие клетки делятся чаще, какие делятся меньше и какие не делятся вообще? В организме человека в смысле? Да. Ну, клетки костного мозга делятся часто, клетки эпителия делятся часто, клетки волосяного фолликула делятся часто, некоторые клетки желудочно-кишечного тракта делятся часто, все остальные делятся редко. Если, скажем, клетки, эпителия и слизистая оболочки кишечника делятся очень часто, я знаю, что он отправляется раз в три дня, полностью слизистая, то почему у них свой лимит? У них активно теомираза. У всех клеток, которые делятся боль, ну, в костном мозге, говорю. Ну, костный мозг это, в принципе, есть стволовые клетки, да. может так обобщить. Да, в них теомираза активно. В основном, в луковице, как во многих местах мы находим ее активность и так далее. То есть, да, клетки непростительно долго, они не, не могут перешагнуть через тот предел. То есть, когда мира доходит до конца, дальнейшее укорочение ее невозможно вообще. Да? То есть, там или включается какой-то механизм удлинения, или эта ткань стареет. Ну, почему? Ну, у меня такой вопрос. Тогда почему вот э, очень много онкологических заболеваний именно в старости появляется? Человек стареет, теломеразы все меньше и меньше, а тут бац! рак молочной железы, рак простаты, и все такое. Вот. Okay. Как это объяснить? Короче, вопрос. А, мне был, ну, вопрос в том, что откуда тогда тевомиразы появляются? Ну... В, в, раков, в раковых клетках? Я же говорю, механизма два. То есть активация тевомиразы за счет мутаций, да, ее супрессора, или эпигенетические механизмы. Да? То есть регуля... Главное, регуля... Ну, как специалист, да? главная регуляция активности фермента тевомиразы происходит на уровне альтернативного спасинга. Да, то есть это должно наткнуть на мысли о том, что там все как бы немножко зарегулировано, да. Мутация. Генетическая предрасположенность очень важна ролика. один да. человек может умереть совсем от другой патологии. А, и с таким же самым уровень, уровнем тела да, а другой совсем нет. от другого. Ну, то есть глаз же там же предупреждают. А чего человек да. может умереть, а чего. Не, ну все умирают от разного, да. В большинстве случаев, хотя, ну да, от разного. То есть, тевомера не является специфическим маркером какого-то заболевания? Нет, она хороший, она один из хороших показателей продолжительности жизни, она плохой специфический маркер заболевания. По ней нельзя предсказать специфичность заболевания. Ну, в основном. Да, хотя иногда можно. Специфичность заболевания, от которых человек умрет. По генетике более проще предсказать специфичность, от чего человек умрет. По длине тевомера сложнее. А можно я на его питание то почему старостью більш коротко? пожалуйста. Просто сбегу функционирования иммунной системы не таки імунносистема То есть иммунная система больше выпускает этих раковых людей, которых приблизно от 500 до 1000 кожного дня утверждаются. Соответственно, когда иммунная система не что стается с раковыми, соответственно, больше шансов тех людей, которые все-таки стали раковыми, то есть выросли в Как один из путей, да. Все. История Паль.